Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Юлия Степанян. Я являюсь продукт менеджером компании «Ферон». И сегодняшняя тема нашего вебинара – это бытовое освещение. Особенности и преимущества нашей продукции. Прежде чем начать, буквально пару слов о нашей компании. Компания «Ферон» более 20 лет на рынке и по праву является лидером в светотехнической отрасли. Мы широко представлены во всех регионах нашей страны, а также в странах СНГ. В нашем ассортименте более 2500 уникальных наименований, и как вы видите на схеме, более 30% нашей продукции — это как раз освещение для коммерческих объектов и для бытового сектора. Сегодня более подробно мы с вами поговорим о точечных светильниках, об накладных светильниках с пультом управления и без него, и также о настольных светильниках. Встраиваемые точечные светильники. Они у нас делятся на две большие группы. Под лампу GX53, так называемый таблет, и под лампу MR16. Всего в нашем ассортименте 240 наименований. Мы постоянно пополняем наш ассортимент, и в 2019-2020 годах на наш склад поступило 30 новинок. И сегодня я про них более подробно вам с радостью расскажу. Итак, наш классический, классический светильник под лампу GX53, изготовленный из металла, dl 53 наша модель, также сейчас доступен в упаковке по 10 штук. Я сейчас переключусь на видео, приостановлю презентацию и продемонстрирую вам, как они у нас упакованы и как они выглядят. То есть вот такой короб белый. Внутри у нас идет 10 светильников. Каждый из них запакована в салфановый индивидуальный пакетик. И каждый светильник идет с термокольцом в комплекте, что также является одним из преимуществ. И хочу отметить следующий момент, что у наших светильников минимальное запотолочное пространство занимает. Вот, надеюсь, что вам видно. Как вы видите, за счет того, что пружинки закреплены непосредственно на корпусе, мы экономим, экономим за потолком около полутора сантиметров. То есть вот эти вот металлические пластины, они занимают где-то полтора сантиметра. Так, возвращаемся обратно к нашей презентации. Так, и переходим к рассмотрению наших следующих новинок. Так, прошу прощения, проскочила. Так, серия кристалл то есть светильники изготовлены из стекла, без подсветки. Как вы видите, у нас поступил на склад круг и квадрат. Лицевая сторона идет с декоративными элементами, также из стекла. И когда у вас включается лампа, они красиво мерцают и переливаются. И наша любимая серия — это светильники с подсветкой, разнообразные дизайны и материалы. Давайте по каждому более поподробнее, я вам расскажу. Светильник CD9914, он у нас изготовлен из акрила, а сверху у нас идет металлическая накладка. Соответственно, вы его включаете, и интересный такой создается эффект. Светильник CD4038, за счет того, что он изготовлен из двух видов материала, то есть у нас нижний слой идет из стекла, а верхний слой — это акрил с графическим рисунком. Создается эффект объема. Тоже очень интересно он смотрится и эффектно на потолке. И переходим к нашему следующему слайду. Здесь у нас представлен светильник также из двух видов материала. То есть внутренняя часть у нас идет металлическая, а внешняя изготовленная из пластика. Соответственно, при включении подсветки интересные красивые лучики у нас будут на потолке. Следующие светильники, вот они у нас CD4037 и CD4034, изготовлены они из пластика. Прошу обратить внимание, что пластик мы используем без вредных примесей, соответственно, это безопасно для вашего здоровья. За счет разных э, декоративных элементов на поверхности светильников создаются разные световые эффекты на самой поверхности потолка. И наши новинки из матового стекла, которые у нас идут в три слоя. Матовое стекло вообще пользуется сейчас большой популярностью, и мы с радостью пополняем наш ассортиментный ряд. Круг у нас идет и квадрат. Вот видите, они в несколько рядов. Давайте я сейчас также вам их покажу на видео. Секундочку, остановим презентацию. Коллеги, если вдруг у вас возникают вопросы во время моей презентации рассказа, прошу вас писать вопросы в чат. Я сегодня работаю в паре с руководителем технического отдела Марком, и, соответственно, он с радостью вам на все ваши вопросы возникающие ответит. Итак, смотрите, вот у нас наше матовое стекло. И видите, у нас несколько рядов. Вот они. В общем, в включенному состоянии смотрится еще более эффектно. К сожалению, с помощью камеры не смогу вам передать этот эффект. Пробовали на видео, к сожалению, не видно. Они у нас приходили в конце 2012 года, и прям они очень хорошо пошли. Клиентам они понравились. И сейчас у нас пришла буквально вчера на склад вторая партия. Так что обратите на них внимание. Так, и сейчас мы с вами переходим к светильникам под лампой М 16 Классические светильники из металла. Есть поворотные и неповоротные, разные цвета, декоративные элементы. В общем, каждый может найти светильник для своего интерьера и под свой вкус. Светильники серии Crystal. Это светильнички у нас без подсветки, изготовлены из стекла. Стекло разной фактуры, разных форм, круг, квадраты, многоугольники. И хочу обратить наше внимание на светильник Dell 2540 у нас изготовлен из матового черного стекла с декоративной внутренней частью золотого цвета. Очень эффектно они смотрятся. Отлично подойдут современные интерьеры. И одна из самых широких наших линеек – это светильники с подсветкой. Наши светильники также разных материалов. Вот этот у нас светильничек из акрила. Эти светильники изготовлены из пластика. И также есть и стекла. Вот у нас матовое стекло с металлической накладкой и уже прозрачное стекло с красивыми графическими рисунками на внутренней стороне. И светильник CD961 по аналогии с предыдущим, ранее рассматриваемым нами, светильником под лампу GX53, изготовлен из двух слоев, то есть стекло и акрил. Красивый эффект объема создает. Также хочу обратить ваше внимание на светильники, Изготовлены из металла, они отлично подойдут для кафе, баров, ресторанов, а также и для жилых помещений, для создания акцентного освещения, подчеркивания каких-то элементов декора. Смотрятся они потрясающие. То есть у нас есть поворотные, соответственно, с помощью поворотных светильников вы можете регулировать луч освещенности и направлять туда, куда вам необходимо направить свет, и, соответственно, неповоротные светильники. И следующие наши новинки, которые не имеют аналогов на рынке. Нижняя часть у нас металлическая, а верхняя изготовлена из акрила. Когда у нас зажигается свет, акриловая часть подсвечивается и очень красивый мягкий эффект света. Я сегодня вам также продемонстрирую. И хочется обратить внимание, что у этих светильников загрузка лампы осуществляется спереди за счет того, что у нас откручивается акриловая чашка. То есть вот он сам светильничек. Это как раз-таки на две лампы. Патроны, два патрончика у нас идут в комплекте. Патроны G5 и 3. Их две штучки. Вот. Вот они, светильнички. Соответственно, легко и просто у нас откручивается акриловая часть. Вы меняете лампу и обратно прикручиваете. Просто и удобно. Возвращаемся к нашей презентации. И продолжим с вами. Наш сегодняшний вебинар. Итак, так, секундочку, сейчас презентацию у Подведем, коротко резюмируем все наши особенности преимущества светильников. Как вы убедились на слайдах, у нас широчайший ассортимент для разных видов ламп. И с гордостью могу заявить, что у нас самый широкий ассортимент странных светильников на российском рынке. Также всегда у нас наличие на складе драйвера э, на замену для светильника с подсветкой. Соответственно, 4 ватта под лампу GX53 и MH16 3 драйвер. За счет того, что мы используем конструкцию фиксации пружинок, фиксирующих под, на ламп, для светильника под лампу GX53 на самом корпусе светильника, соответственно, у нас минимальное запотолочное пространство. Это от 20 до 25 мм. И также в комплекте со светильником всегда идет у нас термокольцо под лампу GX53. Также на следующем слайде вы можете более детально увидеть все наши преимущества, описанные мной ранее. То есть вот у нас фиксирующий пружин закреплены на корпусе, термокольцо в комплекте. И также хочу отметить, что в большинстве наших светильников используется драйвер из прочного пластика с вентиляционными отверстиями на задней части драйвера. Таким образом, компоненты не перегреваются, и драйвер служит долго. Давайте мы посмотрим. Так, вопросов, как я вижу, пока что нет. Вот мне сообщил мой коллега. Соответственно, переходим к следующей теме нашей. Следующая тема — это накладные светильники. Сперва мы с вами поговорим о светильниках с пультом управления, которые завивали любовь миллионов покупателей, так как это максимально удобно. Можно регулировать цветовую температуру, яркость освещения. Также имеется режим ночника и есть таймер. То есть светильники с данными функциями идеально подойдут для освещения любых помещений, особенно это удобно в детских, так как вы ставите режим ночника, ставите таймер, и ребенок спокойно засыпает, а сам светильник через полчаса автоматически выключится. Так. И хочется отметить, что в нашем ассортименте имеются накладные светильники с пультом управления от мощности 36 Вт до 100 Вт. Есть разные виды плафонов с эффектом звездного неба. Так, эффект звездного неба. Что это такое? Это когда на самой крышке имеются отверстия разного диаметра, и, соответственно, когда вы включаете светильник, у вас диоды сквозь эту крышку мерцают, мигают и, в общем, смотрится очень эффектно как будто звезды на небе. Так, также пульт у нас идет со всеми тарелками в комплекте. В ассортименте у нас есть разного размера, разной мощности светодиодные светильники и также разных форм с различными декоративными элементами. С металлическим ободом, также пластиковый красивый обод. И сейчас мы более подробно с вами рассмотрим новинки, которые у нас пришли в 2019-2020 годах. Модель IL-5320 имеет интересную форму, светильник с плафоном идет с эффектом звездного неба, и внутренняя часть декоративная, также покрыта мерцающим слоем. Соответственно, когда вы включаете, смотрится просто потрясающе, весь мигает, переливается, отлично подойдет в гостиную или в спальню. Наши светильники могут устанавливаться как накладным способом, так и подвесным. Всегда в наличии у нас на складе подвес LD505, длина самого подвеса, подвеса метр, и также вы можете их регулировать, выбрать необходимую для вас длину. И наши эксклюзивные модели, которые тоже у нас пришли, буквально их очень быстро разобрали, и сейчас мы ожидаем следующую партию, которая поступит... В конце июня, начале июля. Внешний корпус, внешний плафон изготовлен из матового пластика, а внутри у нас уже металлическая, декоратив, металлический декоративный элемент. И хочется отметить, что данные тарелки очень красиво светятся в контрастном освещении. То есть на 4000 Кельвина у вас светится все в одной цветовой температуре. Но когда вы включаете 2700, то здесь уже будет контрастное освещение. То есть внешняя часть будет теплый, свет и медь, а внутренняя уже холодный. Круг и квадрат данной модели. И тоже наши эксклюзивные новинки AL8300 имеют такой интересный футуристический дизайн. Отлично подойдут в современные интерьеры. Также идет пульт в комплекте, все те же самые функции у нас сохраняются мощность у нас 72 ватта, внешняя часть у нас изготовлена из пластика, а внутренняя, внутренняя уже металл, и декоративные такие круги, по диаметру которых пущена светодиодная лента. И также квадрат из этой серии, корпус у него из металла, вот внутренний, так скажем, квадрат у нас металлический, а внешний квадрат у него уже контур идет из акрила. И, соответственно, круги наши, пластины металлические, металл сверху, и акрил у нас по диаметру всего круга. Также на нашем, в нашем аккаунте в Инстаграме можно посмотреть видео этих тарелок, они показаны более подробно, можете также посмотреть. И наши более классические модели, которые мы тоже пополнили наш ассортимент в 2020 году, Идут с эффектом звездного неба, с разными декоративными элементами по центру и разные формы. Мощность данных тарелок 72 ватта. Пульт идет в комплекте. И далее наши эксклюзивные модели, которые также у нас уже в наличии. Особенности в том, что у нас они выполнены плафон также из двух слоев. Первый слой у нас идет металлический, как накладка, а сверху у нас уже идут пластиковые элементы, выпуклые. Давайте я вам сейчас продемонстрирую саму тарелку, и вы посмотрите, как это выглядит вживую. То есть вот у нас идет с вами тарелка, вот они, декоративный элемент. Надеюсь, что вам видно, да, что они выходят над основой. Так, и давайте сейчас я ее включу отрегулирую только яркость, чтобы не слепило. Вот. Надеюсь, что вам видно, также каждый элемент, он с эффектом звездного неба. Используется пластик с эффектом звездного неба. То есть они все переливаются, играют, очень симпатично смотрятся. Так, и давайте другие цветовые температуры. Вот это у нас теплый свет. Возвращаемся обратно к нашей презентации. Так, и следующая у нас новинка это АЛ. Секундочку. AL 3389. По аналогии с предыдущей моделью аналогичная конструкция у нас идет плафоном. То есть металлическая накладка и пластиковые элементы, которые выходят так, над поверхностью, возвышаются, скажем так. А светодиодные тарелки мощью 72 Вт подойдут для освещения помещения площадью до 25 квадратных метров. И следующие наши накладные светильники уже без пульта управления. Обычные накладные. Мощность у них идет от 8 до 24 Вт. Разные также плафоны в наличии. С эффектом звездного неба, либо простые матовые, с декоративными элементами, как вот здесь, на l 579 Цветовая температура 4000 кельв и 6400. Данные светильники отлично подойдут для освещения небольших пространств, например, коридоры, небольшие кухни, либо какие-то подсобные помещения высокий индекс цветопередачи у всех наших светодиодных накладных светильников и наши новинки, которые уже у нас на складе, мощность 12, 18 24 ватта. Как вы видите, разные вариации плафонов, соответственно, каждый может найти то, что ему понравится и подойдет именно для его интерьера. И резюмируем наши особенности и преимущества. Первое, что хочется отметить, у нас прочное металлическое основание на всех накладных светильниках, управляемых, и в том числе без пульта. Высокий индекс светопередачи от 80 и выше. Хочется отметить, что на светильнике у нас имеется на на стороне основания поролоновая прокладка, за счет чего мы бережем ваши потолки и нельзя их повредить. В нашем ассортименте на данный момент более 25% процентов моделей это эксклюзив, и аналогов на рынке нету. Удобный монтаж все для монтажа у нас входит в комплект, и вы с легкостью приобретаете светильник, и тот же его устанавливает. Ничего дополнительного покупать не нужно. Корпус, драйвера, плафон, рассеиватель все это изготовлено из негочего пластика. Соответственно, это безопасно и соответствует стандарту. Так, давайте я сейчас посмотрю наш чат. Как я вижу, вопросов у нас пока что нет. Сейчас, секундочку, перепроверю. Спасибо большое, извините, что я так долго проверял чат. Продолжим с вами дальше. Настольные светильники. Настольные светильники используются нас повсеместно, мы их используем дома, под ними читают и делают уроки наши дети, также в офисах, в конструкторских бюро, в общем, повсюду. Они нам необходимы. И в нашем ассортименте имеют светильники светодиодные и также с околем е 27 Сейчас обо всем по порядку. Первая модель у нас идет D1725. За счет того, что все элементы у нее подвижны, вы можете настроить угол освещения лампы именно так, как вам нужно. У данного светильника три уровня, три яркости, и также она плавно диммируется. То есть короткие нажатия у вас переключают яркость, а долгое нажатие уже потихонечку он Цветовая температура у данного светильника 4000 кельвинов. Адаптер у нас идет в комплекте. Мощность 10 Вт. И светильник у нас 26 1726 Простая, простое управление, то есть это обычная кнопка включения-выключения на основании светильника, гибкая нога и простой лаконичный дизайн. Отлично подойдет как для школьников, для детей школьного возраста, так и для взрослых. Можно поставить и на стол, и на прикроватную тумбочку, и читать, делать уроки. И следующая наша модель — это новинка, которую мы ожидаем буквально вот, с недели на неделю должна поступить на склад. Светильник D1727. Он у нас идет на струбцине, может быть установлен на поверхность толщиной до 5 см. Адаптер также у нас идет в комплекте. Мощность этого светильника составляет 6 Вт. Цветовая температура у него также 4000 Кельвинов. Кнопка управления сенсорная, она находится вот на этой части светильника. У светильника 4 уровня яркости. И далее наши классические светильники на струбцине с соколем Е27. Отлично подойдет как для установки дома, так и в офисах. Удобное управление, у нас идет тут шнур с кнопкой включения-выключения. Длина шнура составляет полтора метра. Все части светильника изготовлены из высококачественного металла. И в самом светильнике установлен керамический патрон. Так. И коротко резюмирую, почему стоит выбирать наши светильники. Первое и одно из самых важных качеств наших светильников, светодиодных, то, что у нас высокий индекс светопередачи. Ира у нас идет от 80 и выше. А высокий индекс светопередачи гарантирует то, что вы будете видеть все цвета в натуральном их виде, без искажений. Также отсутствие бликов, равномерный свет, лампы не пульсируют, соответственно, бережет ваши глаза, и вы спокойно можете работать. Комфортный свет. И также удобное, простое управление с помощью сенсора, будь то кнопка включения. То. Все удобно. Так, коллеги, будьте добры, можно отключить микрофон, это а сейчас более помехи. Заранее спасибо. Так, и в чате у нас вопросов на данный момент нету. Так что подведем итог сегодняшнего нашего вебинара. Первое, хочу вас поблагодарить за то, что послушали, ознакомились с нашей продукцией более подробно. И почему же стоит выбирать ферон? Как вы могли убедиться из моей сегодняшней презентации и из предыдущих презентаций моих коллег, у нас широкий ассортимент, и мы можем решить любую светотехническую задачу. Качество наше контролируется, будь то производство, на производстве контролируется, и также по приходу в Москву. У нас есть своя собственная лаборатория. За счет того, что все наши расходы оптимизированы, у нас лучшая цена, выгодные условия сотрудничества и... Хочется отметить, что наш бренд уже более 20 лет на рынке, и, конечно же, он узнаваем, и мы заработали свою репутацию. Так что выбирайте ферон. Ферон там, где нужен свет. А на этом все. Данное, данный вебинар закончится. Возможно, если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Ну, как я вижу, пока что у нас вопросов нет. Если вдруг они у вас появятся, пожалуйста, связывайтесь с нашими менеджерами. Они всегда готовы и рады вам помочь. Коллеги, привет. Это снова Александр. Мы хотим ориентировать еще один ä, конкурс, а, скинем вам ä, страницу на YouTube сейчас в ä, чате и те, кто подпишется на канал в перрон и в ответном письме на то те примут участие в розыгрыше. Почему нужен никнейм? Ну, для того, чтобы с вами стать если вы будете победителем. Буквально в течение минуты я вышлю ссылку в чате. Спасибо. Прошлый розыгрыш был достаточно удачный, интересный. Победители получили, получат, я надеюсь, свои призы, потому что мы все разыграли и уже отправили по почте. До встречи, пока. Все. Ну что ж, уважаемые слушатели, еще, еще раз я вас хочу поблагодарить за то, что были с нами. Спасибо. Хорошего вам дня. Всего доброго.